Новая акция от компании «Ресалат Холдинг». Для всех, кто ищет знания и спешит творить добро. Для думающих и неравнодушных. С 25 августа по 25 октября, приобретая комплекты дисков студии Ресолат, вы получаете именной купон с уникальным номером и становитесь участником акции. Стоимость одного комплекта — 1500 рублей. Среди участников акции будет проведена жеребьевка. Таких подарков еще не было. Автомобиль Toyota Camry, а также 5 айфонов, 5S и еще 100 ценных призов. Акция благотворительная. Рисалат Холдинг от вашего имени отдает 100 рублей на строительство духовного центра имени пророка Исы. Мир ему! Акция образовательная. Владелец купона может принять участие в конкурсе «На знания истории пророка Юсуфа. Мир ему!». Победитель конкурса награждается поездкой на Святую Землю для совершения малого хаджа. Жеребьевка, в результате которой определится обладатель каждого из призов, состоится 25 октября в Махачкале на выставке «Каспий Халяль Экспо-2015». Приобретайте диски у наших распространителей, а также в магазине «Рисалат» и других исламских магазинах. Или закажите доставку на дом. Звоните 8 800 777 44 77. Звонок бесплатный. Получайте знания и творите добро вместе с Рисалат Холдингом.